Как быть одной и не быть одинокой? Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Я женский тренер, уже и мужской тренер. Да, ко мне приходят уже мужчины. Это очень радует. И иногда пары для того, чтобы договориться, научиться, понимать друг друга. Хорошо, здравствуйте, мои дорогие, Еще раз. Часто я слышу, особенно в ВК... Девушек, которые говорят о мне хорошо одной. Знаете, я просто расскажу, что у меня был опыт долгого времени быть одной. 23 года у меня было, когда я развелась. Я приняла решение, что мне больше не нужно таких испытаний, такого опыта, который заканчивается далеко не позитивно, оставляет... Боль в сердце, в душе. Долго э, очень не удавалось найти решение, как справиться с этими болями, которые остаются после разводов. Наверняка э, меня смотрят девушки, которые тоже проживали разводы. Это достаточно неприятная процедура, достаточно некомфортное состояние, в котором потом проживаешь еще какое-то время. И вот э, у меня это произошло в 1995 году, тогда не было модно ходить к психологам, еще толком никто не понимал, что это как, как с этим, как с этим бороться. Да? То есть мне удалось прожить достаточно много лет с ощущениями боли, с недоверием к мужчине, э, к остальным мужчинам. Да? То есть один мужчина поступил, а всем остальным уже не получается доверять, очень трудно перешагнуть вот вот, этот вот барьер и попробовать снова довериться. Очень непросто. И я для себя тоже выбрала такое уединение. У меня были мужчины, которые либо были приходящими, либо это были какие-то истории совсем ненадолго. И я себе просто не ставила цель выйти замуж. То есть я... Приняла решение, что мне нужно одной вырастить дочь, мне надо много работать. Я успевала быть папой для дочери, заплатить, наказать, поругать, обнять, поцеловать. У меня уже не хватало сил на все это. И это тоже принесло свои определенные плоды, с которыми приходится сейчас продолжать сталкиваться. Но тем не менее... Я выбрала для себя, сделала такой выбор, что я буду одна, что мне не нужно замуж. И когда я изменила свое отношение, когда я вышла замуж уже второй раз, у меня было, мне уже было 44 года. То есть 21 год я провела в уединении. Очень мне казалось, что это комфортно, хорошо, никуда не надо торопиться, все себе куплю, все сама себе сделаю. В праздники можно было сходить к подружкам, пока подружки не вышли все замуж и не стали э, пропускать меня, приглашая на праздники. Сколько-то новых го годов я провела одна. Меня это не пугало ничуть, я даже радовалась. О, хорошо, не надо никуда идти. Э, у меня есть на рабочем столе на компьютере тренинг, который я еще не посмотрела. Или два, или три, или четыре, которые я уже купила, но еще не посмотрела. И мне всегда было чем заниматься. Я творческий человек, я там люблю вязать, как многие женщины, и крючком и спицами, и там рисовать люблю, еще какие-то моменты, которые реально делали меня счастливой. У меня очень быстро образовался круг онлайн друзей, которых чаще всего вживую не просто встретить. Люди, которые так же, как я, развиваются, так же, как я, личностно, растут, постоянно проходят какие-то тренинги, ставят перед собой какие-то цели, добиваются этих целей, финансовых целей. И э, мне было классно. Даже на Новый год мы иногда проводили такие онлайн-встречи в каких-то соцсетях, в видеоформате, Каждая в своей пижамке, каждая там со своим салатиком. Болтали, про что-то поговорили, какие-то моменты для себя сделали новые выводы, еще что-то. И живем дальше. Было очень классно, очень комфортно. Но в какой-то момент я очень люблю дожди, обожаю дожди. Они здесь в Испании еще так не часто бывают. С мая по сентябрь вообще не бывает дождей никогда. А зимой зависит. Бывает побольше, бывает поменьше, но чаще всего мало дождей. И вот в какой-то год пошли дожди так, что идут каждый день. И вот этот стук по окну, такой классный, который я всю жизнь любила, это просто неделями стучит и стучит дождь по окну, стучит и стучит. И вот просыпаешься ночью от этого стука, думаешь, опять дождь. И уже, уже не хочется этого дождя, уже хочется солнца. Уже этот звук начинал раздражать. То есть такое ощущение, что вот сама Вселенная до меня старалась достучаться. Хватит тебе сидеть. В одиночестве тебе пора замуж. Вот прям реально. Потом было ощущение, что хочется вот просто хорошую компанию. Давно такого не было, там, я не знаю, бокал вина, и просто посмеяться над чем-то. Вот прям реально хотелось, вот прям я понимала, что это вот ресурс, который мне сейчас прям необходим. Если у вас такое происходит, то задумайтесь. Это тоже вселенная старается вам показать, что вам уже пора из вашего уединения, одиночества и, и там всего остального выходить, как бы вам там хорошо и счастливо не было. Вам пора выходить в свет, вы уже готовы нести какие-то знания людям, вы уже чем-то можете помочь людям, да, то есть задумайтесь об этом. И к этому моменту еще добавилось то, что я уже вела тренинги для женщин, я уже выдала замуж всех своих старших подруг в офлайне и э, мне начали писать девушки как будто сговорились они говорили Лена но ну а как познакомиться на сайте знакомств хорошим парнем вот мы там переписываемся и нам что-то не везет вот какие-то одни э, персонажи попадаются которые доброго слова не стоят но вот хотелось бы хорошего парня наверняка же они есть там на сайте знакомств к этому моменту я знала уже две истории э, тренеров женских тренеров, у которых я училась, которые познакомились со своими мужьями именно на сайте знакомств. С мужьями-миллионерами. И э, для меня это было показательно. То есть реально там есть миллионеры, реально есть нормальные парни, которые хотят семью. И с этой мыслью я пошла на сайт знакомств, чтобы создать мой следующий тренинг, как познакомиться на сайте знакомств с хорошим парнем. Мое исследование продлилось где-то полгода, и оно закончилось тем, что я встретила своего мужа теперешнего на сайте знакомств. Я сделала, конечно, и тренинг, и он получился достаточно удачный, и также я сделала результат, да, то есть я познакомилась с мужем и вышла замуж. На одно свидание всего-навсего я сходила с моим мужем, да, то есть, естественно, меня звали очень многие мужчины на свидание. Я очень много загрузила фотографий, заполнила профиль, еще э, исследовала, как э, правильно заполнить профиль. То есть я постоянно меняла фразы. Востребованные я была. На сайте знакомств очень много мужчин мне писали сами. Э, ну Чаще всего они мне не нравились. И я э, сама проявляла инициативу, потом в какой-то момент э, придумывала те шаблоны которые нужно использовать чтобы написать мужчине и привлечь к себе внимание да? какие-то мужчины тоже не отвечали были такие истории наверняка каждая женщина с этим сталкивается что написала десятерым ответили там два да остальные уже наверное вышли женились или уже в отношениях и уже не заходят на сайт знакомств ну, вот такие ситуации но ну, абсолютно нормальные на них не нужно обижаться и э, в конечном итоге я тоже вышла замуж. Сейчас я понимаю, что я вот эти 21 год, которые провела, как мне казалось, в уединении, в счастливом уединении, мне было хорошо и комфортно, я просто напрасно потратила. Ну, может быть, не напрасно потратила, потому что я проходила какие-то тренинги, делала практики, работала над собой, личностный рост все равно происходил. Конечно же, тут сто процентов нельзя сказать. Но то, что можно было эти же годы прожить с хорошим мужчиной, э, в удовольствии, в счастье, в прохождении каких-то моих испытаний, в поиске решений выхода из сложных ситуаций, да, которые у всех складываются. То есть отношения это всегда целая серия испытаний, да? то есть, как мы договоримся, как мы выйдем из этой ситуации, как мы найдем решение, что мы сделаем вот в такой ситуации, в этой ситуации и так далее. Это очень интересный познавательный путь, и я нахожусь сейчас 6 лет э, с моим мужем, 3,5 я из них замужем. И я думаю, что пока я была в своем уединении одиночестве, я тратила время зря. Реально я это осознаю, и сейчас я это говорю очень многим женщинам. Наверняка э, те, кто там 5 лет, 3 года, еще не дошли до 21, как я. Но они дойдут, да, дойдут, и хорошо, если раньше, да, если раньше начнутся осознания, что лучше все-таки идти в отношения и завести себе хорошего мужчину, с которым вы будете вместе праздники проводить, не нужно думать, пригласят подруги, не пригласят, где вы будете какие-то походы, прогулки какие-то устраивать, гости, в гости. И, не знаю, общие планы, общие цели какие-то, какие-то достижения. И это очень-очень классно. Это очень классно. Ну, так вернемся к нашей теме. Да? Как быть в уединении счастливой? Ну, в первую очередь, это нужен личностный рост. В первую очередь. Да? То есть нужно самой любить себя, заботиться о себе, делать себе подарки. Не обязательно финансовые подарки. Это может быть самомассаж, не знаю, стоп, ладошек, лица, расчесывание волос в четыре стороны по сто раз. Это медитации, это практики, которые помогают справиться с обидами, детскими обидами, с какими-то негативными эмоциями. Самоедство очень часто у женщин бывает, да? угрызение совести. Чувство вины, вот эти вот все негативные моменты важно проработать. Как только вы их проработаете, вы становитесь счастливой женщиной, умеющей получать удовольствие просто от вдоха и выдоха. Вас уже ничего не мучает. У вас уже нет тех блоков, зарядов негативных, которые вы уже трансформировали, и они еще становятся вашим ресурсом плюс, помогающим исполнить ваши желания я очень-очень рекомендую вот это все использовать. Обязательно делайте для себя прогулки. Даже если у вас нет, не с кем пойти, вы купите себе хорошую обувь, какую-то удобную одежду, которой приятно идти, да, которая ничего не жмет. И делайте прогулки как можно дольше. После прогулок очень классное состояние удовольствия, очень классно. А если вы это делаете в компании, в хорошей компании, еще и поболтали, еще там съели где-то бутерброды на природе, посмотрели на красоту какую-то. Это вообще чудо, просто чудо. Но, тем не менее, это можно делать и одной. Это точно проверено. Кто-то любит смотреть на природу, на море, на речку, на цветущие деревья. Кто-то любит костер, кто-то звездное небо. Конечно, это все лучше, когда у вас есть муж, да, там звездное небо смотреть какое-то место, где видны звезды, одной не поедешь. Нужен кто-то, кто будет рядом, либо хорошая компания, да, либо подруги с мужьями. Костер тоже в темноте сильно одна не прожигаешь в лесу, нужна компания. Может быть, гитара, песни под гитару. Это все тоже возможно, только когда у нас есть семья, когда у нас есть хорошие компании, подруги с мужьями, хотя бы, да. Но это тоже помогает. Если подруги вас приглашают в такие походы, в такие прогулки, это очень-очень вам повезло. Не всех одиноких женщин приглашают. Я очень часто слышала такие истории, когда, ну, как и в моей ситуации было, да, что... Женщины рассказывали, замужние подруги перестали меня приглашать по каким-то непонятным причинам, не объясняя. Да, то есть такое бывает. Но это тоже не страшно, это тоже можно все пережить, когда у нас есть свой компьютер да, или телефон, с которым мы умеем обращаться, когда мы умеем смотреть разные ролики на ютубе, когда мы можем в соцсетях. Следить за успешными женщинами, которые уже понимают, как ä, правильно все делать, чтобы с мужчиной было комфортно жить. Да? Или наоборот, те женщины, которые ä, умеют жить счастливо в своем уединении, в своем одиночестве, да, как хотите это назовите. Но я думаю, что уединение это тоже для каждой женщины, это временно. Эм, вряд ли... Но я, например, не знаю ни одну женщину, которая больше 21 года, больше меня, продержалась в уединении и продолжала оставаться счастлива. Не знаю ни одну. Через какое-то время понимают, что нужно все-таки искать пару. Но это уже уровень, да? То есть это другой уровень, который женщина может выбрать, а может не выбрать. Но я думаю, что стоит выбирать, потому что наши жизни сейчас будут увеличиваться очень сильно. И представьте, что вот вы просто вот там в 60 приняли решение, что я буду одна, а прожили 120 лет или 150. Представляете? То есть большую половину жизни вот в этом уединении, которым некомфортно. Лучше, чтобы рядом с вами был хороший мужчина, понимающий вас. Или, может быть, не понимающий, но старающий понимать вас. И это намного лучше. Но тем не менее я уважаю всех, кто хочет быть один, конечно же, это ваше право. Я тоже для себя такое право выбирала и прошла этот опыт. Всем, конечно, желаю счастья, удовольствия в первую очередь. Неважно, в отношениях вы или в уединении вы, но вы должны получать удовольствие от жизни. Не нужно сидеть в унынии, потому что женщина, которая сидит в унынии, она разрушает в первую очередь себя потом уже мир вокруг себя, и за это прилетит по карме. Поэтому не стоит в этом состоянии очень долго находиться. Попробуем сейчас сделать практику, простую легкую практику, но ее нужно делать 40 дней. Запомните, пожалуйста, 40 дней, да, простая легкая. Представьте, что вы в состоянии счастья. Вот у вас спинка прямая, нос поднятый, да? голова вверх, вы в состоянии счастья, вот почувствуйте, вспомните какой-то день, может быть ваш день рождения, может быть какой-то еще успешный день, может быть первое свидание какое-то, может быть еще какой-то день, да, который вот был для вас супер классным днем. Вспомните этот день, почувствуйте вот эти энергии, почувствуйте, как спинка прям хочет расправиться, прям удовольствие такое. А теперь... На несколько секунд не зависайте вот в другом состоянии. Вспомните грустное состояние, состояние уныния, состояние, когда вам некомфортно, когда у вас какие-то обиды внутри вас, какое-то чувство вины вас мучает, какие-то страхи, там, я не знаю, страхи высоты, страхи темноты, вот что-то вас мучает. И вот прям спинку хочется прям сгорбить, вперед куда-то нагнуться, голову опустить. И вот почувствуйте прям, ну долго не зависайте, прям 3-4 секунды, больше не надо, прям почувствуйте, вот прям грустно, вот прям хочется плакать, какое-то чувство несправедливости, еще что-то. Делайте глубокий вдох, глубокий выдох и снова выпрямляйте спину, поднимайте голову и снова возвращайтесь в состояние удовольствия, состояние счастья, вашего счастливого дня, удачного дня, успешного дня. Почувствуйте снова вот этот день, который вам был приятным. Понаслаждайтесь немножко, постарайтесь вот побыть в этом прям еще несколько секундочек. А теперь снова возвращайтесь плечи вперед, нагнулись, голову опустили, снова погрустили, погрустили, погрустили, вот прям грустно, прям вот некомфортно, прям вот плохо. И снова выпрямляете спину, поднимаете голову, и снова у вас состояние удовольствия. Вот попробуйте 10 минут побыть вот в таком состоянии. Туда-сюда, туда-сюда, плюс-минус, плюс-минус, да? И так 40 дней поделать вот эту практику. И вы начнете чувствовать, что именно от вас зависит, какое вы выбираете состояние, в каком вы сейчас будете находиться. Так же, как одежду. Вы выбираете одежду, вы выбираете, не знаю, там, губнушку, какую сегодня вы накрасите. Точно так же вы выбираете свое состояние. Вы можете зависать там по 30-50 по лет в какой-то грусти, которая случилась там 30 лет назад или 50 лет назад. Вы можете всю жизнь в ней зависать. Это ваш выбор. Но в этом, в этом состоянии начинаются проблемы по здоровью, проблемы с финансами, проблемы с отношениями. Во всем начинаются проблемы, проблемы, проблемы. Если вы их выбираете, это ваш выбор, вы это должны осознавать. И если вы выбираете быть в радости, что что-то там случилось, да, у всех случаются какие-то болевые моменты, но их нужно прожить. Если не получается прожить самостоятельно, значит, приходим на терапевтическую сессию ко мне, мы проживем, и дальше на вас не будут влиять эти это прошлое, которое затягивает, забирает с вас энергию. И вы уже будете вправе выбирать хорошее настроение хорошую эмоцию, позитивную эмоцию, и жить в этой позитивной эмоции с удовольствием. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас. Благодарю, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного еще. И ставьте лайк, да, мне будет очень приятно. Комментарии пишите, я буду смотреть, какие у вас запросы, вопросы, и буду снимать видео по вашим вопросам. Обнимаю вас и будьте счастливы. Живите в удовольствии. Выбирайте удовольствие.